курс программирования на языке Lua. рад всех приветствовать сегодня вы имеете возможность посмотреть один из уроков которых входит курс программирования на языке Lua, непосредственно курс посвященный разработке именно биржевых роботов для терминала quick скоро курс уже поступит в продажу и сегодня вы можете воспользоваться специальной скидкой до начала официальных продаж вы можете получить выгоду до 30% от стоимости данного курса. Используйте код купона Lua. Ссылка, по которой вы можете приобрести данный курс, есть в описании к данному видео. Не затягивайте данный процесс, поскольку количество купонов ограничено и специальное предложение действует только до начала продаж курса. А курс уже практически готов к выходу. Сегодня вы можете посмотреть пример урока номер 13 – из данного курса урок этот посвящен рассмотрению блок схемы работы роботов в терминале Quick, написанных на языке LUA. Курс имеет следующую структуру. Он состоит из пяти частей и включает в себя всего 60 уроков по языку Луа. Длительность каждого урока составляет от 5 до 30 минут в зависимости от его содержания и материалов, которые в нем излагается. Общая продолжительность курса ⁇ это 9 часов 33 минуты сжатого материала без лишней воды, который охватывает самые основные основы языка Lua и основы разработки роботов для терминала Quick. Этот курс включает многолетний опыт работы автора на биржевом рынке. Курс рассчитан даже на неподготовленных пользователей, даже на тех, кто никогда не занимался ранее программированием. Данный язык Lua настолько удобен и практичен, что он подойдет как неподготовленному пользователю, так и открывает огромные возможности для профессионалов, которые уже знают не один язык программирования. Смотрите пример 13 урока из данного курса и надеюсь, что вы сделаете этот непростой шаг к самостоятельной работе и самостоятельной разработке роботов на биржевом рынке. Чтобы изучить язык Луа и начать создавать роботов самостоятельно, несомненно, нужно сделать первый смелый шаг в этом направлении. Но вы будете получать огромное удовлетворение, если будете зарабатывать деньги в автоматическом режиме при помощи робота, которого вы создали самостоятельно своими руками. Смотрите пример урока и делайте свой вывод. всем добрый день продолжаем изучение этот урок очень важный для понимания как работают скрипты и схема работы в этом уроке мы рассмотрим потоки и схему работы скриптов на лоа что такое потоки мы рассмотрим сейчас блок схему работы скрипта робота эту блок схему вы также должны были получить как дополнительные материалы и она у вас должна быть она у вас будет открываться в программ дизайнер приложение вы тоже мы рекомендовали установить для изучения языка Lua. Это приложение нам уже мы использовали для получения схемы робота. Открываем блок-схему и на ней посмотрим, как же работает, как работают скрипты и что такое потоки. Запустите файл потоки в Lua, написанный в диаграмм дизайнере. И давайте смотреть, что такое отдельный независимый поток. Есть, если запущен один поток, он исполняется, какие-то в нем выполняются операции. Пока операция одна не выполнилась, она не дает продолжать выполняться другой. Но если запустить дополнительно независимый поток, то остановка в первом потоке на второй поток никак не повлияет. То есть это независимые как бы области памяти, которые выделяются под них. И они не, по сути никак друг с другом не связаны, не мешают выполнению друг друга. Они могут, правда... Ну, обмениваться, естественно, некими переменными глобальными, которые видны и могут э, быть получены из любого потока. Вот терминал Quick запущен в каком-то вот основном потоке. И нажимая, нажимая кнопку запустить из окна. Вот здесь вот сервисы. скрипты Вот это нажимаю эту кнопку запустить. Сейчас он, вот этот, запущен робот он начинает исполняться некое тело скрипта, то есть код, который записан непосредственно в коде. Затем выполняется некая функция onInit. Функция on Здесь же работает терминал quick. И в этом же потоке происходит вызов обработчиков событий. Вот тех функций обратного вызова, которые мы рассматриваем. То есть пришла какая-то сделка, прошла сделка. Терминал quick ее отобразил. И мы просматриваем, а что это за сделка? И пока мы вот просматриваем, что это за сделка, терминал Quick немного подвисает, потому что пока вот это событие мы не обработаем, мы не перейдем к следующему. Обработали, дальше перешли, терминал Quick обновил информацию, продолжает там выводить текущие стаканы, графики, котировки. Пришло еще какое-то событие. Заявка или еще одна сделка пришла. Опять терминал КВИК немножко приостанавливается. И это событие по нашему коду обрабатывается. То есть сам робот, запущенный в КВИКе, обрабатывая вот эти вот события в основном потоке, мешает быстрой работе терминала КВИК. Вот это все выполняется в отдельном потоке. Чтобы робот не работал медленно, как это было, например, с купайлом, потому что там все шло в одном потоке, и купайл робот, Сильно тормозил терминал Quick. Lua, позволяет при запуске робота создать, создается отдельный поток. Отдельный поток создается при помощи специальной функции main. То есть этот поток и код, который описан непосредственно в функции main, выполняется абсолютно независимо. Вы можете в main совершать сложные какие-то математические расчеты. При этом у вас будет Quick работать, ничего не будет подвисать. И вы сможете также торговать в квике по быстрому стакану, по графику, совершать какие-то действия, выставлять сделки. У вас это не будет никак на вас влиять. То есть вот для чего нужна функция main. После того, как терминал квик в основном потоке просмотрел, есть какие-то события, нет. Он обновил данные в терминале квик, смотрит у робота кнопка остановить не нажата и он опять возвращается, циркулирует вот в этом потоке и анализирует, появилось ли какое-либо событие. Как только событие появилось, оно начинает обрабатываться и подтормаживать терминал Quick. Абсолютно параллельно идет, выполняется функция main. И функция main совершается, пока в коде не будет он остановлен. Или не будет, например, закрыт терминал Quick. Потому что закрытие терминала Quick опять же остановит все потоки. Обособленно стоит также функция onStop и onClose то есть onClose это закрыть терминал quick, а Stop, это нажатие кнопки остановить. Вот если эта кнопка нажата, то тогда выполняется тот код, который описан по обработчике событий Stop, и происходит остановка робота в течение не более 500 миллисекунд. То есть вот за эти 5 секунд то, что вы какой код написали, функции Stop должен выполниться. Не успел, значит не успел. Бывает такое, что какие-то Действия, которые вы хотели бы, чтобы выполнились, они а успели выполниться, потому что квик там, подвис, что-то случилось, там бывает статистика вышла в этот момент, вы отключили роботы, не успелось. Поэтому на эти стоп и onClose на 100% вы не можете опираться. Эти функции могут, которые там описаны, и код может не выполниться. При этом, если вы останавливаете основной поток main, то события больше уже не будут обрабатываться. Фактически робот при остановке вот этого основного дополнительного потока main перестают работать. Вот такая схема запуска и работы скриптов в терминале Quick. Вы должны представлять, что вот запущенный робот разбивается на две части. Одна часть работает непосредственно в потоке терминала Quick и подвешивает его. Поэтому во все события, он трейд, он order максимально не писать длинный код, уж точно не проводить вычислений. Что можно там сделать? Посмотреть, что за сделка и по какому инструменту проверить. И что-то быстро выполнить. Все, больше ничего делать не надо. А вот функция main позволяет вам в ней работать и выполнять сложные вычисления, которые не будут мешать терминалу quick и не повлияют на работоспособность и скорость исполнения работы робота. В следующем уроке мы сейчас напишем блок схему и вам будет более понятно, как организована программа терминале Quick на языке Луга. До встречи!